Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Так, дорогие друзья, в этом видосике мы с вами научимся двум вещам. Во-первых, первое, это посмотрим, насколько цела наша батареечка, да, стоит ее заменять, либо она еще может работать и иметь место на жизнь. И второе, решить проблемы с неправильным отображением заряда нашего аккумулятора или вообще работой, Аккумулятора в принципе. Побольше, вернее, дальше объясню чуть поподробнее. Что нам для этого нужно с вами? Нам нужно наборники. Здесь мы набираем с вами звездочка, решетка. 0, 2, 2, 8. Решетка. Всплывает вот такое вот менюшечка. Нам нужен Level Black. Вот эта вот строка, которая говорит именно о том, нормальный у нас аккумулятор или нет. Если у вас такие же значения, как у меня 0, 8 это говорит о том что батарея в хорошем состоянии если значение 0 и 7 и тем более ниже это говорит о том что уже батареечки хана ее стоит поменять вот так это первое или не ответ на первый вопрос как узнать о том насколько хороша батарея или нет второе если у вас есть сбои в показе заряда ну например вы ставите на зарядку, он у вас не показывает, что он заряжает, да, а вы его потом перезагружаете, и он показывает 100%, как у меня, допустим, сейчас. да. Либо а, вы, а, допустим, он у вас быстро вот, показывает 2%, потом 50%, а потом 60%, и пошло такие вот прыжки. Либо показывает вам 100%, а через 5 минут уже показывает 50%, и так далее, и тому подобное. В этом случае, скорее всего, у вас просто сбились... Системная настройка э, статистики заряда аккумулятора. Есть вот такая вот функция, и именно вот эта вот кнопочка Quick Start как раз-таки решает эту проблему. Именно эту проблему. Она не калибрует батарею, как многие э, пишут в своих видосах. Совершенно не калибрует батарею. Она просто изменяет журнал статистики заряда аккумулятора. И делает его правильным. И после этого должно все у вас нормально работать. Что нужно? Во-первых, ваш аккумулятор на момент нажатия этой кнопочки должен быть на 100%. И он должен быть, э, смартфон заряжаться в этот момент, подключен к зарядке. У меня сейчас он лежит на зарядочки беспроводной. Все. Когда у вас 100%, вы нажимаете «Опс». Теперь здесь, как видите, все написано. Мы что с вами делаем? Смотрим перевод данного предупреждения. О чем он нас предупреждает? Смотрите. Указатель уровня топлива будет сброшен, что приведет к неточным показаниям емкости аккумулятора. Это если у вас не используйте его, если это не указано в вашей процедуре тестирования. Другими словами, если у вас нормально все показывает зарядочкой вот здесь, то не стоит вообще использовать это. Вы можете только навредить. Поэтому именно только если у вас действительно какие-то проблемы с зарядочкой, да, с, в принципе, да, с неточными показаниями, только тогда стоит нажимать именно эту команду и у вас должно быть все исправлено. Все, нажали, потом отсоединили зарядочку, перезагрузили смартфончик, желательно еще сбросить кэш вообще, и все, и пользуйтесь. Если это не помогло, тогда, скорее всего, у вас проблема с батареей в целом, либо еще, может быть, контроллером зарядки, который в современных э, смартфонах вшит в материнскую плату. Раньше он был в батареечке вшит, и можно было просто замена батареи решить эту проблему, да? но сейчас контроллер зарядки на материнской плате, и э, в редких случаях его меняют вообще. Тут уже только замена смартфона. Вот такая вот небольшая инструкция.